Всем привет! С вами Антон, ну это я за микрофоном. И сегодня для вас у меня огромная подборка тачек для детей, которые вам точно понравится. Да, у нас на канале вышло уже около 7 видео на данную тему, но я решил со всех этих выпусков взять только лучшие тачки и объединить их в один огромный выпуск. Ну и теперь встречайте! Но ну, не забывайте перед просмотром видео поставить лайк, оформить подписку и кликнуть на колокольчик. А также у нас в конце видео конкурс на 1000 рублей, которую сможет забрать любой из вас. Ну все, погнали! Открывает список красивенький джип, выполненный в розово-фиолетовом окрасе Барби. Это четырехколесный автомобиль с передним расположением двигателя и трубчатой рамой. Он оснащен толстыми колесами с хорошей резиной, благодаря которым отлично справляется с ездой по бездорожью или другим препятствиям. Что касаемо начинки, в него установлен качественный продукт автоматического сцепления Radius CX, который объединяет все новейшие технологии в один пакет. С помощью этого тачка лучше стартует, развивает скорость и сосредотачивается на трассе. Эта модель считается гоночной поэтому в нее также встроена гоночная ось ну и конечно же любимая часть гонщиков двигатель здесь он crf 450 на фоне всех характеристик не проседает и салон он имеет алюминиевый руль бабочка и вполне удобное сиденье Ха, серьезно? А вот это сейчас будет камень в огород Стреколовского, ведь это самодельная мини-ламба. Ну что, Илья, смотри как надо и учись. И как это я уже сказал, мини-самодельная ламба, в которой, кстати, есть крыша, которая автоматически накрывается и убирается. Только давайте договоримся, чтобы про это не узнал Илья. Просто если он увидит эту фишку и попытается такое сделать, проект ламбы затянется еще на несколько лет. Хм, о чем это я? А, самодельная ламба. Эта тачка праворульная, и одним из минусов является то, что она не окрашена и еще слабым двиглом. Но тут уже из-за того, что она в мини-размерчике.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 его автора. Оу, далее у нас настоящая хипстерская машина, Volkswagen Camper. Ух, да, эта машина по-своему крутая. Она очень прикольная, сразу же отдают Америкой. Итак, ладно, у нас же непростая машина, да? Ну вот это мини-Volkswagen Camper. Вот она реально мини. Но она уже двухместная и без крыши. Сзади водительское место, а спереди место пассажира. Думаю, такую тачку будет офигенно купить для отца и сына. Ведь так будет приятно купить сыну машину и только с ним кататься. У да, это просто кайф. Думаю, как только у меня будет циноля, куплю ему похожую точилу. Что ж, друзьяки, далее у нас идет максимально солидный кар для детей. Это Land Rover Defender, точнее его мини-копия. Настоящий внедорожник, производившийся британской компанией Land Rover с 30 апреля 1948 года до 29 января 2016 года. Итак, эта копия сделана точь-в-точь точь как настоящий внедорожник, только без крыши. Купив такую тачку своему сыну, он сможет на ней катать свою сестру, ну или подружку, так сказать, уже с молодости тренироваться это делать. Благодаря своему дизайну, владелец такой тачки будет пользоваться Популярностью популярности среди девочек. В общем, очень прикольная и красивая тачка. Следующая тачка не может не запомниться своим принтом, отличающимся от предыдущих моделей. Она имеет насыщенная краска в Асаки 650, сочетающий зеленые и черные цвета. На окрас нанесены различные рисунки монстров, зеленые пламя и другие наклейки с надписями. Очень эффектное зрелище. Тачка оборудована всем необходимым для преодоления любых препятствий. Камней, сложных подъемов, бугорков, где должное стоит отдать раме и огромным колесам с качественными шинами. Это даже больше похоже не просто на тачку, а на квадроцикл. Она с успехом прошла реальное испытание на местности. Ну а следующую модель узнают лишь истинные олды и фанаты компании Mercedes. Это мини Мерседес 500 SL, сделан он в серебристом цвете. Сзади имеются характерные ему надписи и отлично выдержан стиль именно той старой модели. Машина получилась довольно прикольной, она круто смотрится со стороны и отличается от обычных игрушек из магазина. Сразу чувствуется кастомизация, такой Мерс будет шикарным вариантом для развлечения детей. Ребенок сможет не просто посидеть за рулем старенького Mercedes, а даже прокатиться на нем.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 А далее у меня на очереди модель мини-бульдозера. Полезная штука, скажу я вам. И детишек есть чем занять, и с уборкой снега приходится меньше возиться. В качестве образца автор решил использовать гусеничный трактор Caterpillar и создать его уменьшенную версию. Самоуправление такой машиной довольно простое, достаточно лишь жать на педали и вовремя поворачивать руль. Скорость модели довольно мала, отчего врезаться во что-то или потерять управление точно не выйдет. Выполнена она в ярко-желтом цвете. Поворот отвала, а также его подъем можно регулировать вручную. Пожалуй,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 Этот мини-чоппер работает на электричестве, которое можно протянуть на одном заряде вплоть до 4 часов езды. Но в то же время имеет умопомрачительный звук двигателя, похожий на реальный взрослый мотоцикл. Модель была выполнена в стиле Харлея, получила такую же структуру, красно черная окрас, красивые штампованные сумки по бокам сзади, а также атмосферный широкий фонарь спереди. В этом варианте также используется двойная выхлопная система, помогающая ему развить скорость в 40 миль в час. В передних и задних дисках встроены надежные тормоза, обеспечивающие мертвое торможение в экстренной ситуации на любой дороге. Это именно тот случай, где и внешний вид и характеристики на высочайшем уровне. Далее нас встречает малыш Ламборгини. У него классический внешний вид с белым окрасом корпуса. Имеется необычная форма капота с выделением некоторых элементов. Он позиционирует себя как абсолютно гоночное авто, которое даже своим видом не отличается от полноразмерных экземпляров. Имеет приятный кожаный салон с круглым рулем и двумя мягкими сиденьями. А это, скажу вам, редкость для электромобилей.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 Следующая модель – это мини-скутер. Вот знаете, если бы он просто стоял один на дороге, я бы подумал, что это самый обычный полноразмерный экземпляр. Но нет, габариты этого малыша едва ли доходят до уровня колен взрослого человека. Он выполнен в бело-зеленом окрасе с принтами в виде небольших наклеек. Скутер также оборудован удобной сидушкой, которая одновременно служит багажником и самым обычным рулем. Легко проходят повороты и резкие развороты. Разгоняется такой тоже довольно неплохо, отчего на нем вполне можно кататься, но лишь подростку или ребенку. Вот смотрю я на этих малюток и самому хочется попробовать, правда, раздавить боюсь. Один человек подумал, что тратиться на обычную Ламборгини совсем не хочется, но машина сама по себе очень классная, и вот он решил создать любимую Ламборгини из подручных материалов. Поскольку настоящую большую модель создавать было бы слишком долго, он взялся за детский проект». Так ему удалось соорудить шикарную копию Ламбы. Первым отличием, конечно же, являются колеса, но это было сделано не случайно, а для того, чтобы ребенок хорошо себя чувствовал на кочках. Ламба вышла в бело-черной расцветке со всеми крутыми и характерными ей чертами. Гонять на такой можно только так, уверен, его дочка была без ума от этого подарка. Так, ну а далее идет мини-гражданская версия известного армейского внедорожника Уиллис MB времен Второй мировой войны. Выпускался разными компаниями с 1944 по 1986 год. За этот период сменилось семь поколений Джипси Джей. И так, хоть и эта кроха очень старая, но у нее еще есть порох в пороховнице. Двигатель GoDavil с увеличенной степенью сжатия был мощнее военной версии на пару лошадиных сил – Старая трехступенчатая коробка передач была заменена новой трехступенчатой, что позволило увеличить максимальную скорость. На самых первых выпусках CJ2A еще устанавливались мосты от военного MB с полуосями загруженного типа, а снаружи кузова еще сохранялись места под крепеж инструмента и канистр, и все это отлично скопировано на этой точиле. Так-так, далее у нас еще один офигенный хот-род-мобиль, который также сделан в классическом стиле для хот-родов, о котором я рассказывал чуть ранее. И так, только теперь эта машина еще и меньше, чем та. Здесь стоит мини-двигло, мини-колеса, да короче, в общем, здесь все мини-мини. В эту тачку вы уж точно не влезете. Но вы только послушайте, как эта кроха работает. Хоть она и маленькая, но очень красиво работает. Так и хочется сесть в нее и дать полный газ. Следующую модель можно характеризовать одним словом – роскошь. Это раритетный винтажный Ягуар XK120. Корпус полностью сделан из алюминия и имеет блестящий серебристый окрас. Салон на его фоне совсем не пропадает, а наоборот, идеально дополняет вид машины. Вся внутренняя отделка выполнена в ярко-красном стиле. Самое интересное в нем то, что это чудо не просто круто выглядит, а еще и заводится. Да, больших показателей скорости такой Ягуар, конечно, вам не выдаст, но эта машина и не была создана для таких целей. На ней стоит не спеша кататься и наслаждаться самим процессом. В общем, создатель этого красавца непременно заслужил моего лайка и уважения. А что вы думаете о раритетных машинах? Нравятся ли они вам? Или вы больше кайфуете от современных спорткаров? Напишите в комментариях!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 Квадроцикл. Это очень крутой и относительно безопасный вид транспорта, на котором можно с ветерком прокатиться по бездорожью и получить свою порцию драйва. Однако это все же больше средство передвижения для взрослых. Но, видимо, этот папочка так не считает. Для своего маленького сына он собрал настоящий квадроцикл, который ездит далеко не как черепаха. Конечно, все в пределах разумного, но, по-моему, вышло очень круто. Транспорт выполнен в неоново-зеленом цвете, имеет удобный руль и сиденья. На лицевой стороне даже установлены номера, все как у настоящего экземпляра. Кстати, со своим тестом квадроцикл отлично справился. Он получился шустрым и бесстрашным к любым препятствиям. Это вам уже не детские машинки, на которых нужно отталкиваться ногами в песочнице. Фига себе, а вот это уже прикол. Это ребитули мини-копия Volkswagen Жук. Думаю, эту тачку все помнят из фильма «Сумасшедшие гонки». Эта мини-копия сделана точь-в-точь, -точь, как всем известный Герби под номером 53. И да, здесь даже номер тот же. Итак, эта мини-копия даже серийно выпускалась в продаже. Название этой крохи мини-фаска. Здесь коробка с четырьмя передачами. Движок развивал скорость до 40 км в час. Тачка очень прикольная. Думаю, такая махинка станет просто наикрутейшим подарком для сына.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 Ну а далее у нас очень крутой мини-мобиль – Ferrari 250 GTO, так сказать, настоящий красавец и монстр среди всех миникаров. Это автомобиль класс Gran Turismo, который производила компания Ferrari с 1962 по 1964 год для участия в гонках FIA категории GT3. Новый GTO стоил 18 тысяч долларов, и покупателя должен был одобрить лично Энзо Феррари и его представитель в Северной Америке Луиджи Чинетти. А сейчас мы можем себе купить такую мини-копию для своего ребенка совсем просто, без всяких там разрешений. В этой машинке стоит слабый 49-кубовый моторчик, который на пике выдает скорость в 60 км в час.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 В салоне вы не найдете никаких декораций либо индикаторов, да и, честно говоря, они ей особо не нужны. Она берет одним своим внешним видом. Представляю вашему вниманию внедорожные четырехтактные детские баги с двигателем объемом 98 кубов и шикарной подсветкой. В эту модель была установлена защитная планка с каркасом безопасности, функция позитрекшн, способная отслеживать проделанный путь и совершать аналитику устройства, металлические педали, верные тормоза, регулируемое сиденье, ремни безопасности. В общем, думаю, вы поняли, что это практически настоящая машина, на которой мы с вами катаемся ежедневно. Тачка получилась очень легкой, красивой, мощной и шустрой. При желании на такой можно как погонять по ровным дорогам и быть в числе первых, так и повеселиться на бездорожье, преодолевая ямы и рассекая по грязи. Ну и куда же в выпуске про электромобили без модели Порше? Так вот, встречайте! Плавность линий, сдержанность цветового решения, световые эффекты, а также четкая проработка отдельных частей и деталей. Все это в совокупности придает конструкции электромобиля необычайный оттенок. Авто оснащено постельно-розовым цветом фар и задней подсветкой. Элементы недостаточно яркие, так как были больше рассчитаны именно на внешний вид. Порше имеет низкий центр тяжести и мощные колеса. Он предназначен для городских покатушек по ровным дорогам, неуверенно чувствует себя на бездорожье из-за невысоких колес и низкой посадки салон кожаный оборудован двумя удобными креслами с ремнем безопасности и круглым рулем скоростью porsche кстати тоже не обделен вполне неплохая модель но конечно же в зависимости от вкусов Мустанг jr 1966 года старая добрая классика он не имеет таких навороченных форм как его собратья но они ему и не нужны